Не доверяю мужчинам. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Елена Алексеева, я женский тренер. И сегодня поговорим на эту тему. Очень часто мне приходится слышать от женщин, что не доверяют мужчинам. Это говорит о чем? Что позади негативный опыт. Мужчины поступали несправедливо, неправильно, нехорошо, не а приносили боль, приносили обиду, приносили разочарование, недоверие. Да? Здесь э, хочется сказать о чем? Что в этот момент женщина наполнена вот этими качествами. И это нужно поменять. Это не пройдет само, это не грипп. Это убеждение, это прожитый опыт, который, э, можно сказать, ресурс в формате минус. Да? И он тянет на себя энергетику вашу. Вот это вот обиды, страхи, непонимание, недоверие. Это все разрушает женщину, дает больше морщинок, дает проблемы по здоровью. И из-за этого в религиях говорят, что прости и попрощен будешь. Но в древние времена, когда приходили к мудрецу и говорили, что вот такая проблема, нужно простить, мудрец еще давал практику или делал коуч-сессию, как сегодня мы говорим, то есть делал практику, помогал человеку. Пережить эту боль, пережить это, эту обиду. И сегодня сегодня это делают коучи, это делают мастера, астропсихологи, психологи, да, естественно. И это на, на первых этапах человек сам не может сделать. Но вообще этому можно научиться и делать потом само, самим собой. То есть суть этого метода – это получить осознание, да, получить трансформацию или получить… Кристаллизацию вашей э, ситуации. Любую ситуацию можно кристаллизовать, найти в ней позитив. То есть нету чистого добра, нет чистого добра, да, нет нету чистого зла. Да. Все вот идет в таких смесях. И вот в каждой ситуации есть худо. Э, для, для, плохо для того, чтобы было хорошо, да, или хорошо для того, чтобы было плохо. И вот наша задача из каждой ситуации выкристаллизовать. Вот этот э, позитив, это можно сделать в работе с сознанием, просто-напросто, просто прорабатываем в практике, в медитации это все. И э, дальше уже эта боль, эта обида не влияет на вас, она освобождает вас, вы становитесь свободным человеком и дальше вы можете продолжать дальше жить. Да? То есть, мне нравится приводить э, примеры фильмы, вот Гаремы, да? когда там, каждая старалась друг другу подножку поставить, да? там, ка там, когда как, какие-то э, какие ситуации создавались, создавались так, что еще раскрутить не так просто и понять, кто, кто создал эту ситуацию, кто поставил эту подножку. Да? То есть, Одна все запланировала, другую подставила, третью там мимо проходила, и в конечном итоге не поймешь, Гореми, кто это все создал. И создавали чаще всего те, на кого не подумаешь, да? то есть на кого не подумает император, на кого не подумает, то есть те, кому он доверял, да? можно так сказать. И в таких ситуациях женщины могли жить только умея использовать вот эти практики чтобы она сама с собой могла проработать вот эту вот боль, которая возникает после такой неприятной какой-то сцены или ситуации. Иначе там жизнь могла заканчиваться вообще в очень короткий срок. Просто выматываешься от того, что нужно каждый день себя защищать, нужно каждый день продумать там на пять шагов вперед, как в шахматах. Да? Каждую мысль, каждое слово, каждый шаг нужно очень хорошо продумать. Да? И вот э, в те времена женщины реально пользовались такими практиками. Да? То есть э, на сегодняшний день вот, э, техники коучинга, техники э, работы с со осознанием, работы с пониманием, озарением и инсайтами да, – это самые классные практики, которые не дают откатов. Это прорабатывается, и уже после проработки с коучем вы никогда не будете таким, каким вы были вчера. Ваша э, Состояние уже меняется, растет в вибрациях, становится благостным, благоприятным и в первую очередь выгодным для вас, потому что вы начинаете понимать, как все это работает, законы природы и э, понимаете, как стать тако, таким человеком, который легко исполняет свои желания. Да? То есть в любом вот этом негативной боли, в любом э, переживании, которое вы спустя годы вспоминаете, иногда даже детские воспоминания, когда там мама была неправа или папа был неправ, они вот до сих пор, когда их вспоминаешь, проходят такой болью по всему телу, такое ощущение несправедливости, ощущение неправильного поступка по отношению к вам. Да? Это все тоже мощный ресурс, мощнейший просто ресурс. Если его э, трансформировать, если его кристаллизовать, то вы получаете мощную энергию плюс уже, которую вы можете использовать на исполнение ваших желаний. На то, чтобы пришел хороший мужчина, на то, чтобы у вас появились финансы, на то, чтобы у вас что-то еще с вами случилось очень хорошего. Да? Можно так сказать. Это очень-очень важно понимать. И тогда вот эти все недоверия к мужчинам, они уходят. То есть вы уже, неважно сколько лет, я вот 44 года, я шла в отношения, как первый раз, как будто никто мне не делал больно, как будто мне не, не изменил мой первый муж, не разводились мы, да, и нету обид на него. То есть я скристаллизовала все вот эти обиды, все вот эти недоверия, потому что пока они в нас живут, пока мы не доверяем мужчинам, пока у нас есть это. Убеждение, что мужчинам нельзя доверять, убеждение управляет нами. Исходя из этого убеждения, мы говорим слова, иногда обидные, иногда критичные, иногда с сарказмом да, мужчинам. И это видно, это очевидно, что женщина наполнена недоверием к мужчине. Мы совершаем поступки, которые неосознанно совершаем. Там, допустим, не ждала, что он забьет гвоздь, забила сама. Да? ну Такой простой банальный момент или еще что-то. Там, села за руль и сама приехала, да, э, не ожидая, что он там позаботится о вас или, там, может быть, приедет за вами, да? еще какие-то моменты. То есть э, что-то сама купила, не, не спросила его согласия в чем-то, да? не спросила, что он думает на эту тему. То есть это все будет показываться, это очевидно. да. То есть не пощупаешь руками, не увидишь глазом, но видно, как человек поступает. И мужчины это видят, особенно достойные мужчины, которые чего-то в жизни добились. Они уже как психологи, они уже видят человека, тестируют его прямо на раз-два, за 15 минут понимают, чем наполнена женщина, какими убеждениями, есть ли у нее убеждения недоверия да, в том числе. И э, они это видят и уже просто сливаются, просто сливаются, потому что видят, что если женщина не доверяет. Ну, что он будет ей объяснять, сходи к психологу, сходи там к мастеру, который тебе поможет в этом. Ну нет, конечно, они просто ищут следующая-следующая женщина, так же, как и женщины. Но любую ситуацию можно прокачать, можно проработать. Если вы еще не развелись, задумайтесь, что-то внутри вас, потому что следующий мужчина придет и будет как день сурка. Другой мужчина, но те же слова говорит, такие же поступки по отношению к вам делает, это гарантированно. Закон природы такой. Поэтому лучше с тем мужем, который есть, менять себя изнутри как только вы меняетесь изнутри мужчина меняется рядом с вами это очень круто и э, с этим намного легче жить потому что когда вы понимаете что это все в ваших руках осознала реальность поменялась осознала еще что-то реальность опять поменялась в лучшую сторону и таким образом мы влияем на нашу реальность на наше будущее мы его создаем при помощи Осознание каких-то моментов. Плюс у нас есть ресурс из рода, который мы получаем с ДНК, при рождении, целая серия убеждений, которые, может быть, были полезны в 1917 году, а сейчас они просто не актуальны, их нужно обновить, нужно пересмотреть все эти убеждения, посмотреть, какие сейчас вредят вам, да, которые не актуальны, которые нужно заменить. И, и работая с головой, со своим сознанием, можно все это поменять. И жизнь тоже меняется очень сильно. Это очень крутые практики. Они простые. Их может, им может научиться каждый. Поработав какой-то небольшой промежуток времени с мастером или с психологом, который вам покажет, как все это делать, да, или астропсихолог, да, то все это возможно. Хорошо, мои дорогие. Обнимаю вас. Под постом будет ссылочка на опросник. Пожалуйста, пройдите опрос короткий-короткий и получите ваш подарок в формате PDF 25 практик по любви себе для самостоятельного использования. Обязательно. Ну и подписывайтесь на мой канал. Я буду готовить для вас новое-новое интересное. И пока-пока.